Я просто введу в историю вот того, что мы делаем, да. Что будет с точки зрения физики, если я приеду с Тюмени в Москву, допустим, на железной дороге, на автомобиле, на самолете полечу, на ракете, ну неважно, на любом виде транспорта. Что произойдет с точки зрения физики? Здесь я находился на высоте 100 метров над уровнем моря. Здесь тоже на высоте 100 метров над уровнем моря. Значит, моя потенциальная энергия не изменилась. Ну, я ж как груз, меня ж перевезли, да? Я находился здесь, сносительной земли с нулевой скоростью и здесь нулевая скорость. Значит, моя кинетическая энергия не изменилась. Значит, с точки зрения физики, раз состояние груза не изменилось, полезная работа равна нулю. Полезная работа равна нулю. Но ведь на мое перемещение было затрачено много энергии. Если самолетом, то не меньше 100 литров топлива надо сжечь. Больше, чем я вешу. И тогда какой коэффициент полезного действия таких транспортных систем? А чему КПД равно? Полезная работа, ноль. Раздели на затраченную энергию. Получается ноль. И мне как-то странно показалось, как это. Получается, что КПД любой транспортной системы в ракете один процент, а наземной – 0%. Здесь нечего улучшать, нечего изменять. Как ноль можно улучшить? И тогда второй вопрос возник. А куда вся энергия уходит? Я казалось, что все сто процентов, все сто процентов энергии любого вида наземного транспорта уходят на борьбу с окружающей средой и на ее разрушение. Все сто процентов. Тогда, чтобы совершенствовать транспорт, надо вот это улучшать. Минимизировать затраты энергии борьбу с окружающей средой и её разрушения. И когда опять же задумался, а куда тогда больше всего уходит энергии, а меня интересовал скоростной транспорт в первую очередь, когда 300 км в час и выше, то оказалось, что Основные э, э, затраты энергии, это на аэродинамическое сопротивление оказалось. И этому есть простое объяснение. Вот если взять мощность аэродинамического сопротивления, формула оказалась очень простой, на самом деле. Мощность аэродинамического сопротивления. Одна вторая ρ воздуха, плотность воздуха, умножен на v в кубе, скорость в кубе умножено цх, центр радионимического сопротивления, умножено на мидель – это площадь поперечного сечения максимально, да, и э, умножено на э, потери в редукторе и так далее, потому что надо сначала энергию подвести или к колесу или к приводу, да, к колесу или к приводу и э, к другому какому-то там, к движителю, то, естественно, тоже энергия теряется. И мы видим, что в этой формуле все в первой степени, кроме скорости, она в кубе. И вот тут-то проблема оказывается, вот здесь, что скорость в кубе в аэродинамике. И если взять, допустим, привычную нам скорость столько километров в час, вот мы едем на автомобиле, и подумаешь, там, э, при скорости столько километров в час, допустим, мы потратили там, ну, затратили мощность 20 кВт. Это немного, несколько литров топлива на... 100 километров пути, да, это немного. А теперь давайте мы увеличим скорость этого же автомобиля до 500 км в час. Значит скорость увеличили в 5 раз, а тут в кубе 5 кубе 125. Значит, э, на динамику уйдет 2500 киловатт. Это мощность электровоза. Это мощность четырех двигателей танковых. А это всего лишь автомобиль. То, что скорость 500 км в час. Поэтому самый крутой автомобиль. бугати Верон. Стоимостью, ну это то, что продается, да, стоимостью 3 миллиона евро. У него мощность двигателя 1500 лошадных сил. А скорость максимальная 430 км в час. Всего лишь. Он не может 500 развить, не хватает мощей. И э, представляете, сколько топлива он сжигает? Ему надо цистерну с собой вести. Потому что он за час сожгет 400-500 литров топлива. За час. И я понял, что самое главное на самом деле в транспорте, в наземном, мы не на Луне живем, не на Марсе. У нас атмосфера есть. Это аэродинамика. И я это понял давным давно Значит, надо совершенствовать в первую очередь аэродинамику. И я начал его совершенствовать. И видите, что форма воды совсем другие. нету у самолетов таких, нету у автомобилей, также, нету нет у поездов. Это наша моя аэродинамика. У меня на нее больше 10 патентов на эти обводы. Потому что я понимаю, как обтекает воздух. Можно мысленно представить себе там атомом, молекулой, частичкой воздуха и облететь этот транспортное средство, чтобы вот не было сопротивлений и оказалось, что самое большие сопротивления – это на сходе, э, на хво -хво хвост, там вся аэродинамика на самом деле делается, э, делается, да. И я стал это тоже менять, совершенствовать и э, могу сказать о результатах, которые мы получили. Э, я уже продуваю в трубе аэродинамической, это экспериментальные данные, 20 с лишним лет. Первую продувку я сделал в 95 году в Санкт-Петербурге, в Беларуси нет аэродинамических труб, так на Рубине, там, где вот подводные лодки продуваются самолеты и так далее. Значит, у Бугатти CX равно 0,42. С учетом антикрыла, потому что без антикрыла он ехать не может, иначе он перевернется. Поэтому надо брать с учетом антикрыла. Нам никого антикрыла не нужно. Наши CX э, которые мы получали в продувке высокоскоростного модуля, 0, 0,6. Всем раз. Это константа, а а, константа а, она, а, там нет еди единицы измерения, она безразмерна, да? Она даже с увеличением скорости улучшается. Поэтому в трубе 500 км в час тяжело продавать, таких труб-то и нет практически. Обычно продувают 150-200 км в час, а потом пересчитывают на большей скорости. Там меняется число ринольца, еще там другие вещи, да? И поэтому э, с учением скорости даже CX немножко падает. Поэтому при меньших скоростях будет, допустим, 0.08, а при 500 будет 0.06, да. Да что интересно, мы э, продавали идеальное тело тоже. Так вот теоретически, теоретически Cx должно быть минимум 0.04. А мы получили 0,035, то есть даже меньше теоретического предела, да? Это из данные, я ничего не сочиняю, да? Но когда мы, естественно, тут ставим э, радиатор, там двери, щели, э, когда путь и прочее, там оно ухудшается и где-то у нас в юнибусе, который уже будет бегать по дорогам высокоскоростном, воскресном, будет где-то 0,08. Это за счёт, с учетом, с учетом дороги. Я не знаю, «Бугатти» они с учетом дороги делают или нет, я честно говорю, не знаю, но СУНО 42 – это данные вот паспортные у них, и еще оказалось, что на аэродинамику очень сильно влияет э, полотно, эффект экрана. И потом при продувках, э, я получил это утверждение, я продувал сотни раз разные машины. Э, и если взять, допустим, транспортное средство, которое, ну или вот оно, да, едет над полотном идет неравномерное обтекание воздухом сверху и снизу, э, возникает уплотнение снизу и турбулент на сзади. Да? И если мы просто возьмем и поднимем транспортное средство на его, его размер над полотном, неважно, земля, асфальт, э, шпалы, рельсы, аэродинамик улучшается в два с половиной раза. Значит, экран – это очень плохо, и когда говорят, что будущее за экранопланами и экранолетами, не верьте, они тоже плохие машины. То, что опирается на воздух, не может иметь хорошие характеристики. Механика лучше всего. Вот я вот, вот предмет. Положил на стол на высоте метр, и буду сто лет лежать, не тратя энергию. А теперь я подвесил в воздухе. Надо подводить энергию, чтобы она висела, так же? И самолет, и вертолет для того, чтобы висеть в воздухе, отбрасывают воздух вниз, ну, и с помощью крыла или с помощью винта, неважно. И туда уходит энергия с этим отброшенным воздухом, поэтому он не может быть эффективным этот транспорт. И поэтому надо сделать у транспортного средства не аэродинамику, а антиаэродинамику, чтобы он прошел и не возмутил воздух, а не чтобы держаться на крыльях или чем-то чё еще, да? И, и, и экрана не должно быть. Да я думал, стал думать, а как же укра экран убрать, потому что экран тоже плохо. Вот взять мосты, они вроде на втором уровне, но ведь полотно там широкое, все равно это экран, да? Если взять, допустим, балку в поперечном сечении, ну полосу движения, вот балка, там шириной, допустим, 3 метра, и тут едет автомобиль, да. Посмотрите, сколько материалов, она тяжелая, она сам, сама себя несет. а если мы уберем лишнее, и оставим только то, по чем едет колесо. Ну, наверное, это будет дешевле. И мы берем экран. Значит, мы аэродинамику улучшим два с половиной раза, а это самое главное. Экран, это, аэродинамика самое главное, да? Так мы два зайцев убьем сразу. Ну, как-то да, вместо этой балки что-то такое лёгонькое сделать. Опять же, тут физика, сопромат. Я любил эти предметы, и сейчас я помню это, хотя у меня память слаба на самом деле, да. Это то, что 50 лет назад еще учил. Так, если взять, э, ведь современные там мосты, не знаю, э, путепроводы и так далее, делаются разрезными, потому что иначе температурные силы будут такие большие, что просто разнесет все это, да? И поэтому их режут и делают температурные швы, потому что сечение очень большое. И очень большие усилия, их невозможно как-то удержать, да? И получается если взять балку обычную, балку. Если взять, допустим, балку и эпюру моментов взять, да, то у нас будет вот такая эпюра моментов. Так. А если мы возьмем неразрезную балку? Ну, пока не будем говорить о конструкции, просто нерезную. И поставим тоже на опоры И дадим нагрузку, то и моментов момента будет совсем другой, Она будет вот такой. И моменты будут меньше здесь в два раза, здесь в полтора раза меньше, чем здесь. А если от нагрузки в три раза меньше. Значит, если мы сделаем три раза меньше, если мы сделаем неразную конструкцию, то из тех же материалов мы можем сделать более прочную конструкцию. Потому что мы уменьшаем изгибающие моменты, которые, собственно, определяют материаловом кольц-балок балок, под внешней нагрузкой, так? И тогда э, я стал понимать, что надо у таки уходить от земли, чтобы кран был, а не было, подниматься вверх, но там, чтобы не было, опять же, экрана, убирать полотно и делать Некие конструкции, легкие, да? неразрезные, потому что они лучше работают. Но я понимаю, что если взять, допустим, железнодорожные рельсы и положить на опоры по с валетом 50 метров, этот рельс прогнется и сломается. Значит, он сам себя нести не сможет, а не то, что нагрузку. Значит, надо их усилить. Значит, его надо преднапрячь. И тогда я стал думать над конструкцией, как э, усилить рельсы и, естественно, разместить там струны преднапряженные, и тогда можно усилия от них увести куда-то далеко, в анкерные опоры. И так э, постепенно сформировался вот как бы, ну, и, идеология, идея э, э, эстакад преднапряженных струнный, струнных, где вот, вот этих недосадков э, э, эстакад существующих нет. И э, в результате потом анализ, оптимизации. Э, э, я, как бы, определил три варианта путевой структуры, преднапряженных, вот как раз струнных. Все три здесь вы видите, все три. А, а один из них – это так называемый гибкий рельс, который вот там дальняя дорога, где висит юнибус. Там э, схема работы какая? Вот опоры, там седло и пролет провисает. Пролет провисает и головка рельса, ну то, по чем качится колесо, оно будет э, повторять, то есть струна идет параллельно головке рельса. Это один тип путевой структуры, второй тип путевой структуры, когда э, вот мы знаем, что такое висячий мост. Вот я нарисую схему висячего моста. То есть, есть несущий канат, есть балка жесткости, есть подвеска, да? Это висячий мост. Я подумал, а как бы его сжать до рельса? И получается элементарно. И вот та вот дорога, где, по которой едет унибайк, это и есть висячий мост, только другой конструкции. Это так называемый полужесткий резец. Как он устроен, если разрезать вдоль? Это вот балка жесткости. Это резец. В данном случае его высота 120 мм. Так. Вот здесь опоры, здесь опоры, здесь внутри есть седло, и струна идет вот так. Значит, есть балка жесткости, есть несущий канат, есть подве, это подвес, который специальный бетон. Поэтому это висящий мост, просто я ужал до рез. Это второй тип путевой структуры. И третий тип путевой структуры, где нужна очень большая ровность и большая жесткость, чтобы получать высокие скорости движения, это струнная ферма. Преднапряженно все. Вот это вот та дорога, которую вы видели. Вот три типа путевых структур, которые мы сделали и сейчас изучаем исследуем, и все соответствует теории, которая описана вот в этой монографии. Так? И когда это я все проработал и потом подумал, что ну, ладно, в аэродинамику уходит. 90 при скоростном движении, высокоскоростном, высокоскоростном, 90-95% энергии, это аэродинамика, а куда же остальные 5-10% уходят из 100? И оказалось, что это основа уходит на подвес транспортного средства относительно путевой структуры. Я стал анализировать, какие можно использовать подвесы. Ну, естественно, воздушная подушка, естественно, магнитная подушка, да, а, машина, стальное колесо. Я даже анализировал антигравитацию, там, электрическое поле можно тоже. Мы не знаем, как оно струнно, антигравитацию, но она это физика все равно. Я тоже анализировал, кстати, не очень подходит, да. Мне что самое плохое, э, подве плохое подвешивание – это пневма. Когда говорят, что запнем пневма подвески, я знаю, что Белгу тоже разрабатывают, что там будущее, это ерунда на самом деле. Потом оказалось, что очень неэффективно магнитная подушка. И этому есть, я знаю, тоже Белгу тоже. Да все сейчас, сейчас это же модно, маг поезда на магнитной подушке, очень эффективно. И Сименс, который нач, начинал эти работы вот по трансрапиду еще до войны в тридцать четвертом году. Вот недавно закрыл это направление, как не перспективно, потратив 60 лет работы, 60 лет и 6,5 миллиарда евро. И построил одну единственную дорогу, Шанхай-аэропорт, за 1,5 миллиарда долларов длиной 30 километров. И э, там есть свои объяснения. Потому что, тот э, вариант, который не реализовали, потому что у, у японцев там по-другому сделана магнитная подушка. Немцы, Симминс э, использовал э, электромагниты, которые могут только притягиваться, они не могут отталкиваться. И поэтому для того, чтобы э, поезд, по, ну его можно было подвесить на, на балку, то надо, во-первых, могучую балку, это и понятно, что она должна быть могучая, да? Uh, uh, надо подвесить вагон, причем подвесить так, чтобы юбка зашла под низ и разместить здесь силовые, как раз вот подвес, чтобы поднять вагон, притянуться, поднять. При этом надо, естественно, чтобы не было uh, ударов и так далее с боков зафиксировать, тоже подвес сделать. И здесь э, подвес делать. А поскольку подвес на малых э, скоростях не работает, то они еще поставили колеса. И как шасси они потом убирают при больших скоростях. Вот такая машина получилась. Да? А якобы э, им казалось, ну, модно слово, магнитная подушка, магнитный подвес, толкнул и поехал. А оказалось не так. Потому что есть зазор воздушный зазор. А там рот Электродвигатель имеет КПД да, 92%. Так там раз, раз, зазор между роторами и статором 1 десятая мм. миллиметра. А здесь 10 миллиметров. Меньше они не могли сделать. И это тоже очень мало. И, и это одна из причин, почему они закрыли это направление. Потому что в этом зазоре, ну, кстати, камушек попал. Авария, люди погибнут. А, кстати, снег лежит. 10 миллиметров. Зазор у них 10 миллиметров аварии люди погибли. А листья, а веточки из деревьев упали, да? Так, чтобы не было вот аварий, они сделали машину для очистки полотна. И на их тестовом участке в Германии, 10 лет назад примерно, пригласили, как вы, вот, типа туристов, и говорят, ну прокатитесь на нашей замечательной дороге. Как я говорю, прокатитесь на юнибайке, да? Те говорят, ну что бы мне прокатиться. Сели в поезд и поехали. А с другой стороны, на эту же однопутную дорогу, это же владельца Сименса пустили машину для чистки полотна. И они встретились. И все погибли до одного. 23 человека. Сколько во 24? Вот, считайте, вся эта вот делегация там все. И погибло бы. Представляете? Прокатили. А эти недостатки заложены в самой схеме. Есть зазор, и он маленький. И они вынуждены были это сделать. А нам по барабану. Есть там листики? Да как этот снег будет лежать на нашем рельсе, да колесо остальное его раздавит. У нас нет этих недостатков и такой аварии у нас не будет. Так вот они купились на то, что у них эффективно, посмотрите какую юбку они сделали. Нам же эта юбка не нужна, вот эта вот. Эта юбка у нас по, по площади как наш э, юнибус. Посмотрите сколько энергии они сюда отдали, которую не надо, это паразитная энергия. Посмотрите, куда энергия уходит в них. Тем более здесь полотно. Тут не может быть CX хорошее. И они сделали самую неэффективную машину, которая не эфи, а, это, менее эффективна, чем самолет. Мы знаем, что самолет очень расточительный, много топлива ждет. Энергии. Так вот, трансрапид еще более менее энергоэффективен, чем самолет. Я почитал, как у них КПД энергетическая, всю цепочку проследил, 12,5%. Это паровоз, лучше. Это паровоз. Только называться поездно какие-то подушки. Надеюсь, вы не это разрабатываете. Не такой вариант. Нет? Ну, наверное, с такими же характеристиками. То, что вы забыли, что аэродинамика главная, а не вот это. Понимаете? Аэродинамика. И у вас есть полотно, и у вас все есть. Понимаете? Если, допустим, ладно, не, да не думай, что вы сверхпроводники используете. Скорее всего, обычные проводники. Они только притягиваются. Дальше даже объемка. Так вот эта юбка возьмет больше всей энергии, чем наш юнибус весь. А потом еще надо же на него еще энергия, а потом на КПД, и потери и так далее. Поэтому это не может изначально быть эффективным. И если бы в Сименсе были такие аналитики, как я, студенты, тогда, я студентам это делал, они вообще бы за это не взялись бы. Они поняли тогда, что это глупо, и лучше это не делать. Но они потратят на это 6,5 миллиарда евро и 60 лет, чтобы это понять. Хорошо. Они поняли это. На чья-то забарковал тогда Пневма шина Тоже плохо, особенно при больших скоростях. идет смятие резины, шины, тепловыделение, и там нельнейная зависимость. И если на малых скоростях э, шина там хуже стонного колеса, там, ну, на порядок в 10 раз, там, примерно, в 7-8 раз, 10, то на высоких скоростях она хуже уже в 100 раз. Там нелинейная зависимость. Так вот у Бугати из «Верон» из 100, 1500 лошадиных сил, 500 уходит где-то примерно на шины и 1000 лошадиных сил на, на, на аэродинамику. Так? Я тоже отбраковал, я стал в колесу. колесо. Это самое эффективное. Подвес, вот те 5-10% которые, да? туда уходят. Так надо там, сейчас эффективность поднимать. Значит, случае всего в колесо, я на нем Выбор свой остановил. Но опять же, зная недостатки железнодорожных колеса, вине колесные пары, которые еще давно-давно там Стефенсон, кто там еще с братьями придумал, да, и колесную пару сделали, чтобы это все стабилизировалось, да, там конус опирается на цилиндр. Так? И рельсы стоят под углом, 1,20. Так? И что получается в контакте? Получается в контакте, в контакте а, берем конус. но я а, посильнее его делаю, чтобы как бы вот немножко там не такой сильный. Так, рельс стоит наклонно. И а, в пятне контакта, а это вот масштаб один как к одному где-то примерно, 10-15 миллиметров. В размере, да? Диаметры колеса разные. Идет проскальзывание. Площадь контакта очень маленькая, и напряжение достигает 10 тысяч килограмм на квадрат с и больше. До 20 тысяч. И сталь плывет. И а, оно не моет не шуметь. Там же проскальзывание. Там же удары гребнем. Особенно при высоких скоростях. Там начинает речь звенеть. И начинает колебаться, так? Это ж плохо. Но есть же другое опирание. Есть же другое опирание. Цилиндр опирается на плоскость. Где же диаметры одинаковые? Значит нет проскальзывания. И опирание не такое, а вот опирание шириной 1 миллиметр. А здесь 15 там миллиметров, да? На, на спущенных шинах ездили, когда на автомобиле, как тяжело, да, ехать да? на спущенных шинах, так это же спущенная шина. Надо же преодолеть вот это вот прикачение колеса и здесь один миллиметр, его легче катить колесо. И контактное напряжение получается у нас, на вот, во первых во всех этих машинах до 2000 кг на квадрат сантиметр. Мы можем рельсы делать из стали 3. Не знаю, высоко Ну, конечно, мы делаем с прочной стали. Но в принципе, да, не надо. И в результате, как бы эффективность качения можем два раза лучше по сравнению с этим, два раза где-то. Так. Но возникает проблема, чтобы не было противосхода. Ну, противосходная система. Так она тоже просто решается. Еще одно, один ролик противосходный. И кальция два. Два цилиндрических колеса, это несет нагрузку, а это просто, чтобы не сходило. У нас там везде есть противосходный ролик, И получается, мы можем эффективность эту поднять где-то в два раза. При этом у нас нет этих колебаний, у нас не будет таких износов, и поэтому долговечность средство можно увеличить, ну, на порядок. Поэтому рез, который служит 10 лет, он может прослужить 100 лет, если была бы была другая, другая пирания. И оно у нас вот такое пиранья. Да? И поэтому вот эти как бы сто процентов, 10-15 процентов, 10, вернее, 10-5 процентов – это вот уже как раз на подвешивание. И оказалось, что самое оптимальное подвешивание – это стальное колесо на стальной рельс, чтобы э, транспортное средство ехало, ну, не касаясь путевой структуры. Стальное колесо – стальной рельс. И поэтому уже во всех своих решениях я за стал закладывать именно вот это. Так. Поэтому везде у нас по этим путевым структурам всем едет стальное колесо по плоской головке рельс. И поэтому у нас рельс вырождается фактически в плоскость рельс. Вот это рельс. А головка рельс, ну, поверхность катания – это вот просто поверхность ленты, полосы. И а, если, допустим, же дороги, вот, по крайней мере, европейские данные, я помню, там, износ э, на скоростных дорогах там, или на обычных, я не помню, 100 миллионов тонн брута на ми миллиметр износа, то, я думаю, у нас будет миллиард тонн на миллиметр износа. Поэтому можно заложить, допустим, там износ, не знаю, несколько миллиметров на 100 лет службы и построить дорогу, чтобы она стояла 100 лет без ремонта. Тем больше у нас нет стыков температурных, швов, а через них идет разрушение всех это там именно удары, туда попадает вода, она замерзает, начинает разрушаться, у нас этого нет ничего, так? И э, рельс – это э, моноконструкция, е, да, лобзиком подпилил, ударил куват, да, она сломалась. То есть это очень уязвимо. Конструкция у нас, допустим, если взять рельс вот это, провисающий там э, один рельс, это труба э, 60 на 120, второй рельс, 60 на 120, да? Они соединены между собой и здесь у нас три каната. которые зафиксированы механически и заполнены бетоном. То есть, видите, не один несущий элемент, а несколько, и корпус не один, а несколько, да. Вот взят лобзиком подпилить и разрушить, тем более на высоте, не получится. Поэтому эта конструкция, она более устойчива к террористическим актам, с внешним воздействием каким-то. И как пример я могу привести даже вот случай, который был со мной, когда я шел как-то с работы, ну, это еще в Москве, тогда работал и как-то неудачно. Зимой ногу поставил и стал падать назад, ну, скользко, таджики а, а, с одной стороны насыпали песка, а с другой – не насыпали, и нога-то поехала, и слышу хруст, такое ощущение, что вот черно лопатой сломался на мышку. смотрю, нога вот так в бок, сломал ногу, две кости сразу. Так она нога повисла на сухожилиях. Вот если были кости, она бы отвалилась. А потом снова все срослось. Вот те же сухожилия, образно говоря. Перебейте, рельс эти будут держать. При этом э, расчеты показывают, что можно перебить 90% силовых элементов несущих, а конструкция не упадет. Это легко посчитать. И один из э, вариантов э, расчетных наших эстакад выбывание опоры. Вот та, допустим, ферма, она решила на то, что пришли террористы, взорвали опору, она упала. Хотя опоры не так просто взорвать, еще попробуй, там 10 кг тортила не хватит. Но если опора упадет, ничего строго не случится. По ней можно ехать. Она не рухнет. Просто деформативность немножко увеличится, и на высоких скоростях не, нельзя ехать, да, 500 км в час нельзя, а вот 100, 150, 200 даже можно ехать. Поэтому эта конструкция, они получаются устойчивы к вот этим всем воздействиям, да, вандализму, терроризму и так далее, что сейчас весьма актуально. К землетрясениям, вот сейчас опять где-то было землетрясение, сколько людей погибло, эта дорога не рухнет. Это вот как белевая веревка, привжите в дв деревьям белевую веревку натяните ее, поставьте палочки. Это будут танки на это промежуточный. И трясите веревку. Что с ней будет? Ничего с ней не будет. И с опорой ничего не будет. Они потрясутся, потрясутся снова станут на свое место. Она упадет только, если трещина будет под ней. Трещина в конце коре. Ну, провалилась опора. Ладно, ну упала. Ну, полет увеличился в два раза. И что? Дорога осталась, она будет функционировать. Uh, так вот, этой дороги uh, предназначены лучше всего для городского транспорта. И uh, когда там некоторые наши недоброжелатели говорят, это же надо быть идиотом, юнистка вообще, на физике шестого класса не знает, Ну я действительно физики шестого класса не знаю, потому что я стал изучать ее в седьмом классе. Вот физику 7 класса, я помню, а шестого не помню. Так? Что как можно по этой дороге ехать в 500 в в час там же люди будут летать по воздуху стукаться головой в, в потолок юнибуса. Нет. Не надо здесь большую скорость. Это лучше всего для городского транспорта. Вот представьте, что городской транспорт? Есть остановка, транспорт стоит. Сели, вышли, поехал, стал разгоняться. До середины проехал, надо тормозить, потому что следующая станция, остановился. Выше зашли и поехал дальше, также да? А вот представьте, что станция у нас вот здесь. Вот где станция, наверху, вон, вон, только на все, допустим, 100 метров или там 50, ну, не важно. И когда транспортное средство, в данном случае подвесное, юнибус, да, начинает выезжать со станции, его начинает разгонять гравитация. На лыжи катались. Понятно, что не надо с <смех>, палками отталкиваться. <смех> Гравитация будет разгонять. А не двигатель, где достигает максимальной скорости. Все зависит от длины э, пути и вот этого провиса. Опять же, это физика, можно сказать, школьная, э, что э, скорость будет равна корень 2gh. Gh, где аж – это перепад высот. А живы, ускорение свободного падения. Поэтому, подобрал соответствующие параметры, можем получить 150 км в час, без проблем, если надо. С помощью гравитации. Когда он на вторую, вот сюда пошел, что происходит? Гравитация начинает тормозить. Тормоза не нужны. И тогда он может заехать сюда с нулевой скоростью, если ему будем компенсировать потери. Что потери энергии, естественно, есть. На что? На аэродинамику, она уникальна у нас. Лучше, чем любая другая аэродинамика в мире. И на колесо, оно лучше, чем даже железнодорожное. Поэтому для того, чтобы компенсировать, допустим, потери энергии транспортного средства, э, там вместимостью 50 пассажиров, ну, это автобус, да, вот, на котором мы ехали, примерно, да, и получая скорость 150 км в час с нашими колесами, с нашей аэродинамикой, нужен двигатель мощностью 7 кВт. Преимущества эти можно показать еще на таком простом примере, опять же э, связанная, как бы, ну, физика это наш любимый предмет, потому что мы живем в реальном физическом мире, потому что молодежь думает, что мир виртуальный, и он в компьютере, и в ноутбуке, и в телефоне. Нет, мир реальный совсем другой. Там не Голливуд правит, там физика правит в этом мире. Так? Вот давайте э, проведем мысленный эксперимент, э, чтобы показать разницу вот между вот той дорогой и традиционной дорогой. Вот есть, допустим, дорога ровная, ну, как обычно дорога, чем ровнее, тем лучше же, да? И, допустим, Минск, Москва. Тут расстояние где-то 700 километров примерно, ну, там 710, возьмем 700. И представим, что мы здесь взяли там в кого-нибудь вагон поставили. И чтобы эксперимент был как бы, ну, понятен, давайте мы мысленно уберем воздух, чтобы не было сопротивления, да, и мысленно уберем трение. Ну, живем на Луне где-то, где нет, вот, да, ну, чтобы не мешали нам рассуждать, да, нету. Сопротивления никаких. А есть вот только там масса, вот инерция, вот такие вещи. Мы толкнули вагон, он поехал со скоростью 1 миллиметр в секунду. И поскольку сопротивления нет, он до, и рано или поздно доедет до Москвы. И будет ехать 700 миллионов секунд. Это где-то примерно 22 года. Доедет за 22 года. А теперь... Этот же эксперимент поставим на нашей дороге, вот которую я сейчас показал. Эту дорогу сделаем по-другому. Поставили вагон и толкнули его со скоростью миллиметр в секунду. Он тяжелый. Он сюда поехал, гравитация стал разгонять и разъезд 150 км в час. Есть один миллиметр в секунду, ну, потерь нету, да, 150 км в час, ну, и так далее. Какая средняя скорость? 100, 75 км в час. Значит, этот вагон при том же импульсе начальном доедет, ну, за сколько? За 9 часов. Здесь 20 вагона, а здесь 9 часов. Условия поменялись. И когда говорят, что это же бред такую дорогу делать, это те, кто не понимает физики, и не понимает, что такое эффективность. в вот общем дело. И вот лучше всего такая дорога, не только городская, лучше как раз в городе. И представьте, что любой город можно сделать пешеходным. Сейчас же модно строить небоскребы. То Москва сити то еще там седные сити, то еще там Дубая там сплошные небоскребы. Причем они строят бессистемно. И создают проблемы как два небоскреба в Нью-Йорке, самолет ударил, и погибло больше 2000 человек. Нельзя в одном месте столько строить, а представьте, и сто, одно упало, и все остальные посыпались. Это же, это же не опасно так делать, да? А теперь представьте, вот город любой, неважно, Москва, Минск, неважно, вот город. А давайте мы высотки поставим не просто бессистемно, Хотя они могут там какие то линиям быть, не обязательно там параллельно это все, да? А давайте вот здесь поставим высотки. И сделаем вот такую дорогу, и на земле не будет ни одной опоры. Опорами является здание, где люди живут, где магазины, офисы и так далее. да. И тогда я с одной пересадкой, с одной пересадкой попадаю в любую точку. А пересадка с одного этажа на этаж. Потому что в эту сторону вот так идет, а в другую сторону вот так идет. Это один этаж, это за 30 секунд я пересел, расписания нет, транспорт идет за другом. И весь транспорт ушел туда, и на земле нет ни, вообще никакого транспорта, не нужны автобусы, автомобили, метро, трамваи, не надо. Город стал пешеходным, если мы сделаем шагом один километр, шагом, тогда 500 метров максимальное расстояние, это 5 минут. А если взять среднее, то это будет где-то 3 минуты ходьбы, и ты у станции сел и поехал. Это э, так называемая концепция э, города линейного, э, который, ну, сделан как бы в шахматном порядке, да. А можно эти города в один линию. И сделать вообще пешеходные города, где транспорта нет, кроме вот нашего воздушного, это вот воздушное метро. И вот эта вот дорога, которую вы видели, два, два в одном, да. Снизу подвесной, сверху навесной. Вот представьте, тоже Илон Мас там говорит: вот давайте там все, все в трубу, в трубу, в вакуум туда, да. Поехали. интересно, как вот доехать, если, допустим, я еду с Москвы, э, с Минском в Москву, вакуум на трубе, а мне надо выходить где-то в промежутке, в Смоленске. Как я там выйду? До Москвы доеду, потом поеду автобусом обратно, или что? А теперь представьте, что у нас две дороги: одна сверху, другая снизу, сверху высокоскоростная, и остановки, допустим, идут там через 100 километров, а снизу городская, и остановки идут через километр. И так до Владивостока или там до Парижа, в другую сторону, да? И получается, я могу доехать, сесть и проехать по городскому транспорту к свой кластер, где я живу. И он пешеходный этот кластер. И это в логике зеленый городов можно сделать. И вообще все люди могут жить не в этих, вот клоак, из современных это на самом деле, мегаполисы там жить невозможно. Вот в Китае, Китае где-нибудь там, в Пекине. Или он сейчас, я смотрел это, ролик, как это, смог такой в Индии сейчас, а у них в это время, <связано> Павел, он второй, это, первый секретарь посольства российского, это белорусского в Индии, в Индии, кстати, он знает, что такое Дели, да, там в пятидесяти метрах ничего не видно такой «смог». И вот это едет по трассе, думает, что там чисто, а там а, пробка, ну, стоят. И он бух в, в машину. Эти выбежали, за ним с, опять с этого дыма выскакивает машина, бух, те выскочили и снова так, и та та та та та та, -та, -та. И, кстати, этот «смог» создал в том числе и транспорт. А теперь представьте, что Индия живёт не в Дели, а в длинных городах, где вообще и «смога»-то нету. И вот таких аварий не, невозможно. И мы даже... Uh, я выступал там с докладом uh, Умные города. И они uh, хотят сделать где-то около 100 умных городов, так называемых, где будет там логистика другая, ну все другое. Да? И вот если взять Индию, там, да, то он говорит, давайте вот здесь умный город сделаем, давайте здесь умный город сделаем, вот здесь здесь, давайте здесь, давайте здесь, давайте здесь. Давайте здесь" и у нас Индия станет умной. Я, я говорю, что за глупость? Ведь транспортная э, сеть это как кровоносная система наша. Ну, аналог, да? Разветленная и так далее. Представьте, что я в своем организме, вот здесь сосудик улучшил, вот здесь сосудику улучшил, вот здесь сосудик улучшил. И что? Что, организм увеличит от этого стало? Нет, лучше не стало. А представьте, что я создам сеть линейных городов. И я посчитал, что для Индии достаточно 100 тысяч километров, линейных городов, где может жить миллиард человек, миллиард. И им чистый воздух будет, не будет аварий, дети не будут гибнуть под колесами автомобиля, потому что их просто не будет. И это займет всего лишь одну пятнадцатую территорию, а 14 15 пятнадцатых можно вернуть детственные леса и так далее, природа, как она была. И это все можно построить вот вокруг этих, в том числе вот такой системы. И скоростной, вот такой. Чтобы двигаться с большой скоростью, путь должен быть ровным, безусловно. И этому направлению я посвятил очень много внимания. И сделал, ну, ряд у меня научных работ, есть изобретение в этой области. И э, мы сделали анализ движения транспортного средства по неровному пути. Э, поскольку у нас э, пролеты есть, то путь синсоидальный. так имеющие, естественно, амплитуду и длину волны, то есть это пролет и неровность, да? И э, сделан анализ в общем виде, когда есть колесо, есть масса, есть подвес, есть демпфер, потому что без него тоже, без демпфера подвес не работает. Это все должно быть, да? И сделан анализ, вот он, с позиций э, плавности хода, это же дорожники это по характеристику придумали в своё время плавность хода, потому что мы стёки не дрова должны возить а, людей и э, должен быть комфорт и поэтому давным-давно определили характеристики вот э, комфорта это через плавность хода, э, через плавность э, вот, движения и формула там тоже достаточно простая корень десятой степени из а амплитуда в кубе и частота в э, десятой степени и Uh, план исхода может быть от двух где-то до четырех. Двойка это когда ощущение, что ты сидишь на диване, смотришь телевизор. А если четверка будет, то я думаю, что после пяти минут езды надо уже человека возить в больницу. И, возможно, он по дороге помрет. Это уже ехать нельзя. Да? Вот в этом диапазоне находится uh, план исхода, который допустим. И мы сделали расчеты для разных пролетов и характеристик транспортного средства. Для плана схода 2,5. Это очень комфортное э, движение. ну, Почти как ты сидишь на диване, смотришь телевизор. Для пролетов от 100 мм, то есть это микронеровности, они же есть на рельсе, до пролета, километр, до пролета километр. И мы знаем требования к пути которым должна влетать дорога, а не просто «а давай что-нибудь сделаем» да, и поехали. Да так нельзя делать, да? Поэтому, если я говорю 50 метров пролет, то это не потому, что мы просто взяли и нарисовали 50 метров. И вот я открываю графики для разных этих, значит, разные скорости, разный ход, статический ход подвески и разные неровности, требования к ним, да? Для плановности хода 2,5. И вот я открываю э, пролет 50 метров. Это, кстати, пол-жёсткий там, 40 метров пролёт. Вот кривые. Это, судя по всему, вам интереснее всего, вы задаете вопросы. Вот видите, вот неровности требуемы, вот э подвеска с план, это, со статическим ходом от 10 метров до метра. Бездорожники на скоростных дороге 300 метров делают, мы тоже 300. Вот 300 миллиметров. И когда мы возьмем, и скорость, самая большая, 125 метров в секунду, это 450 метров в час, это синенькая. Мы видим 12 миллиметров. Значит, чтобы обеспечить такую плавность хода, амплитуда, вот неровность, должна быть не больше 12 миллиметров. То есть это плюс-минус 6 миллиметров. И когда говорят, что Юницкая там строят дорогу, где будут прыгать как на американских горках, ну это смешно, какие американские горки. Плюс-минус 6 миллиметров, иначе мы не поедем по этой дороге. И мы знаем, как это построить. При этом это плюс. Термин. Да. Поэтому нельзя. Здесь тоже можно, но надо натягивать уже до 10 тысяч тонн, Просто будет дорого, не смысла. Поэтому надо добавлять изгибную жесткость, а не жесткость за счет натяжения. Да? А здесь есть и то, и то, и натяжение, и изгибная жесткость. Так? Тем более не разрезная, это все лучше, лучше, так? и, ну, соответственно, деформативность. И в эти плюс-минус 6 миллиметров должны входить э, заводские неровности, там же фирмы на цеху, цеху делала строительные неровности, ведь строить же неизвестно как, да, и деформативность под собственным весом и деформативность под весом транспортного средства, которое движется, с учетом всего этого. И мы знаем, как это сделать, и мы сделаем и покажем это, чтобы обеспечить нужную скорость с нужной плавностью хода. Так вот, что, э, как, допустим, действуют железнодорожники, чтобы получить такие скорости. Я приведу пример с Тайванью. На Тайване построили японцы, они умеют строить и проектировать желездорогу, Тайбэй и какой-то другой город, там 342 километра. Помню. Очень дорогая дорога. На сегодняш... По сегодняшним ценам больше 100 миллионов долларов за километр, потому что значительная часть дороги идет в эстакаде. Какая у них эстакада? Ага. Какая у них эстакада? Представьте, значит, две могучие балки же изобетонные. Весом на пролете. Пролет у них 35 метров. У нас 50. Это максимальный, который они могли сделать. 35 метров. Одна балка на пролете весит 800 тонн. Она настолько тяжелая, что нет таких кранов, чтобы ставить. Они режут на куски и потом, как шашлык, вот соединяют, чтобы пролет сделать. То есть вместе это уже 1600 тонн. Там лежит плита весом 1000 тонн на пролете. Потом уже подушка, рельсошпальная решетка, рельсы шпала и так далее, да. Где-то набирается там больше, чем 3000 тонн На пролете 35 метров всего лишь. И а, настолько большая нагрузка, что под а, этими балками стоит опора через каждые 35 метров, где фундамент Четыре бура набивные сваи, диаметр 2 метра, длиной до 60 метров. Там слабо грунты. У нас тоже слабо грунты. Когда весной шел кран, там монтировал, кран просто по полю, он провалился по раму. Просто шел и провалился. Один наш тоже, вот работник шел и по пояс провалился просто по полю шел и про по поезд, да? у нас очень числа так вот одной сваи нам достаточно простудить, чтобы километр нашей дороги все опоры, одной их сваи, так наверное мы будем дешевле, а, а? Вы а нам она не нужна, вот там стоят э, плитные фундамент стаканы даже не нужна, да. А, а? Ну, там, собственно, не плита, а в стакан с… Да, так то сколько там, метр шестьдесят, что ли, метр 2? да, метр 60, где-то. 160 на 160. Ну, и здесь стакан, и мы в стакан ставим опор. То есть а глубина заглубления 2 метра. А? 2 метра, 2 метра. Нет, ну, чтобы ниже глубины промежзания было. Поэтому это простая опора достаточно, ямку выкупал, стал Мы и свайны будем делать, нужен уже на других трассах. Но там не 2 метра, а где-то 400 миллиметров свая и 2 под опорой, а не 4, да, и длиной не 60 метров, а 8-9 метров. Этого достаточно, чтобы нести, нести наши нагрузки. То есть видите разницу между тем, что мы строим и то, что хваленые японцы. И когда говорят, что-то тут трансфер ваш плохой, в Японии же этого нет, а я говорю, а что, ну и что, что нет, а что, мы дурнее их, что ли, да мы умнее их, мы умнее всех, но мы не можем вместе работать, вот проблема-то в чем? мы только в одиночку можем, а потом одиночки, их выгоняют, они езжают и там делают, сикорские там, я не знаю, их много, брины всякие, понимаете. Ну, понятно, да, что мы можем вот таким образом э, сделать даже расселение людей, проживание людей другим. И в том числе Беларусь. в Беларусь была раньше, деревни были, а города возникли на пересечении железных дорог. Все города. А, а раньше были, в 19 веке, тут деревни одни были, да? Так вот, когда мы начнем, они начнут строиться, линейные города, э, мир изменится, он станет другим. И исчезнут эти, как краковые опухоли, все эти мегаполисы. Они не нужны. Вот мы в Жаккарте тоже были, вот и там на выставке и так далее. Там едут до пяти часов на работу. В смоги. Понимаете? Потому что неправильно. Ведь откуда город взялся? Вот история появления городов. Там работает одно лишь понятие, транспортное понятие, транспортная доступность. Только это понятие собрало людей в города. Раньше там кто-то взял, там землянку вырыл, что-то построил, ну и жил себе, жил. А тут сосед появился, значит, надо ходить, там, тропинка, да, стали ходить пешком друг с другом. Так вот, э, анализ показывает, ну, мы так и у нас ноги есть, руки, мы реально имеем размер и прочее, да. Поэтому у нас определённая скорость передвижения. Так вот, если ты движешься куда-то, неважно куда, к соседу, на рынок, на работу, Менее, чем полчаса – это комфортно, больше, чем полчаса – некомфортно. Поэтому за полчаса я могу пройти 3 километра. и первые города были размером 2-3 километра. Древний Рим, неважно. там ходили пешком. Потом пересели на лошадь, скорость возросла. За полчаса можно проехать 10-12 км, 15 и стали города расти, Париж, там, средние века, да, Москва, там, да, не важно, Питер. Они вот где-то стали таких размеров. Потом где-то в 20 веке появился автомобиль, все сели на автомобиль, скорость возросла. За полчаса можно проехать километров 30, и система, и мегаполисы, и города стали таких размеров. А потом массовая автомобилизация, пробки, это, и скорость упала до пешехода. Сейчас средняя скорость э, общественного транспорта там 10 километров в час по городу. И тогда эти города уже не утоляют требованиям транспортной доступности. И все едут больше часа на работу с работы. А самое главное у нас ресурс это время. Время, оно уходит не, необратимо. Мы его теряем каждый день, стоя в пробках, да, на работу, с работы. А вместо этого мы могли заниматься чем-то, творчеством, еще чем-то. наше время свободное должно быть. так? Значит, города должны быть другими. И с позиций вот этих ленных городов транспортная доступность за полчаса я могу приехать 200 километров на скоростной системе. Я могу жить в 200 километрах. И моя работа в 200 километрах будет доступна мне, комфортно. Понимаете? Значит я могу жить в природе, расселиться по-другому, а не этот нюхать ну, асфальт. Мы детей на улицу боимся выпустить, их автомобиль может задавить. А там вот трава, кругом лес, да гуляй ты, никто тебе не знает, это ребенку плохого никто ничего не сделает, понимаете? И это вот это позволяет сделать наш транспорт, потому что он второго уровня, он над землей, а проблемы современного транспорта то, что они на поверхность земли, где и мы живем, где растения, где животные, и поэтому Самое э, страшное оружие убийства придумал Николашников, не, не изобретатели атомной бомбы, а изобретатель Форд. Вот кто самое страшное орудие убийства придумал. Сегодня на автомобильных дорогах мира гибнет ежегодно полтора миллиона человек. Гибнет больше еще мира от больницах, их никто не считает, этого не попадает в статистику. И 15 миллионов и больше становятся инвалидами и коллегами ежегодно. Это Беларусь. Даже две Беларуси. Почти. Каждый год, вдумайтесь в эти цифры. Мы боимся летать на самолетах. А это более безопасный трасс. Почему? Потому что он на втором уровне, на третьем, где-то там, далеко. И хотя он опирается на воздух, и казалось бы, это ненадежно. Действительно ненадежно. Двигатель заглух, все упал, разбился. Шасси не вышло, упал, разбился, шарова молния ударила, разбился, птица в турбину попала, разбился, да, погибли все. А возьму в статистику, в авиационных катастрофах ежегодно гибнет 600-700 человек и полтора миллиона. только потому, что второй уровень, у нас транспорт на втором уровне. Но у нас нет тех причин аварий, как в авиации, у нас нет шасси, ну не вышло, не вышло, у нас нет шасси. Ну, птица в турбину попала, у нас нет турбины, ну, заглох двигатель, ну, у нас заглох прокатился, остановился, чё, все живы, здоровы, все наши транспортные средства имеют э, стыковочный узел в автоматическом режиме, ну, остановился, сломался, подъехал, и состыковался и потянул, и один юнибус исправно, вот пять неисправных тянуть, как локомотив, поэтому никто не зависнет, ну, на трассе, и все вы спасены, даже там, если все сломается, и э, вы, наверное, Поняли вот иде идеологию да, этого транспорта, и откуда он взялся, и почему он взялся, и почему он такой, а не другой.